добрый день дорогие подписчики с вами компания печной мир я бахаев максим в продолжении новой рубрики по байкальским баням нового направления хотелось бы сегодня сделать обзор на новую баню баня у нас стоит на тракте то есть это выставочная баня в которой мы показываем что мы умеем делать и как наши бани выглядят здесь панорамное окно снаружи то есть мы можем вечером видеть, что творится внутри так скажем, с улицы ну и опять же изнутри бани видеть, что творится снаружи ну конечно, больше привлекает это уличный вид когда эта баня стоит на берегу реки, озера то есть водоема очень красиво смотрится пройдемте вовнутрь, посмотрим что у нас там происходит баня сделана из дерева то есть улица это имитация бруса покрашена маслом специально защитным чтобы дерево не портилось но ну опять же э, все покраски можно делать по желанию заказчика работать с светом с фактурой то есть э, это уже по желанию это еще раз повторюсь выставочный образец пойдемте вовнутрь попадая в баню мы попадаем э, в первую зону это зона раздевалки то есть здесь у нас есть крючки для одежды Снизу полки для обуви, то есть получается пришли, разделись, повешали куртки, сюда обувь составили, здесь можно по желанию также сделать шторочки, чтобы обувь не было видно, но это уже на усмотрение заказчика. Далее слева зона отдыха, где у нас имеются это, кухонный стол, тубаретка, лавочка, по желанию можно две лавочки, то есть без проблем это все делается. Все выполнено из сосны, зашлифовано, зашкурено, то есть никаких занозок посадить вы не сможете. То есть вот, вышли грубо из парилки, сели, попили чаю, посмотрели на природу. Здесь она у нас, конечно, рабочая, так скажем, но если хорошо баню поставить, так скажем, в своем нужном месте, она будет работать. Также нету привязки, так скажем, к торцевому стеклу, что оно будет на, располагаться в торце бани. Его можно сделать как с той стены, как с этой панорамной, по желанию. А можно вообще не делать. Смотря как, какие виды, какие соседи, так скажем. На вкус и цвет можно сделать все. Далее. Чая попили. Но прежде чем попить чая, нам надо его скипятить, да? приготовить, покушать. Здесь у нас зона кухни кухонная так скажем до да, столешница раковина можем включать воду вода сейчас у нас ну, так как зима и это выставочный образец воду мы сюда не подключали но это все работает то есть достаточно только завести холодную воду сделать подвод холодной воды так начнем снизу то есть здесь у нас вся фурнитура по по воде да то есть можно плафоны все менять также большое, большое, большое пространство для, ну как правило здесь ставят что-нибудь типа ведра или еще какие-нибудь средства можно здесь хранить для чистки кухни или для чистки бани. Также все хранится, дверочки на, на магнитиках, закрыли, поставили, то есть все аккуратно стоит закрыто. Далее столешница, мойка. А вот в этом месте у нас сделан шкафчик также миниатюрный то есть но ну, кружки ложки то есть все для кухни можно ставить сюда подведена розетка Две это ну, грубо чайник можно телефон заряжать также здесь еще розетки есть и здесь скрытая часть у нас это водогрейный бак чтобы у нас горячая вода была в кухне и горячая вода была в душ то есть бак здесь уже можно регулировать так аккуратненько он у нас спрятан то есть здесь также магнитики чтобы это все не открылось, случайно не упало Хоп, на магнит закрыли все аккуратно, ничего не видно, все стоит на месте хотелось бы сказать про покрытие то есть стены покрыты маслом так что ну, специально чтобы видно было текстуру дерева и защита была его здесь она легка затонирована таким стальным цветом что еще хотел сказать про это место то есть здесь достаточно поставить обогревательный элемент но ну, как правило он ставится вот с этой с этого места и в этой комнате будет тепло то есть ну понятно здесь бань баню не надо делать потому что ты когда вышел из парного помещения тебе надо где-то в более в прохладном месте посидеть отдохнуть как раз вот здесь достаточно одного обогревателя поставить и он будет создавать уют свет. свет у нас сделан в каждой зоне э, так скажем зона отдыха, зона отопления сделан свет да? отдельно включается в каждом месте. Если, месте если здесь нам не надо то есть мы можем его выключить то есть отдельный свет идет на эстопную отдельный свет идет на э, душ и еще свет идет на улицу. То есть, чтобы с улицы подсветочка тоже была. Так, пройдемте дальше. <coughs> Что здесь мы видим? Здесь у нас э, сделан душ. То есть, чтобы не, не скакать. Душ отделяется шторкой, по которой стекается вода стекает вода вниз в поддон и, уход, и уходит на улицу. В душе мы получаем, получается, горячую-холодную воду, так как есть у нас подводка холодной воды и горячий бачок. Ну, по душе все понятно, я думаю, что вода есть, нет. Вот эта шторка, так скажем. Здесь сделан еще два крючка. Это как раз для того, кто, ну, грубо, здесь мы разделили с улицы, здесь мы храним халаты, еще что-то, то есть, так скажем, разделенные зоны, потому что... Когда моются разнопол, ну и вообще, чтобы не, не оголяться, так скажем, при гостях, помылся из душа и не вытираешься там, ты можешь вот этой шторкой отделить зону свою. После выхода из душа <coughs> свободно взял с вешалки полотенце, обтерся и тебя никто не видит. Вот так. Не видно меня? Нет. То есть вот таким образом мы разделяем зону ну, грубо и стопную можем использовать как раздевалку или просушку после душа где можно вытереться и постоять немного переодеться так далее переходим это место стопной. здесь можно с правой стороны хранить ну, так скажем сухие дрова для растопки чтобы топить печь отсюда печь у нас затапливается Тут документы печь все как положено паспорта также дверку можно делать и прозрачную то есть на усмотрение пожелания клиентов если кому-то охота полюбоваться огнем печь может из прозрачной версии также ставится так вокруг печи сделан противопожарный экран чтобы дерево не нагревалось. сверху это все обклеено клинкерной плиткой производства терракот террматик вот так оно все выглядит интересно. Плитку можно подбирать также по цвету, если кому-то нужна желтенькая или темная полностью. Также плитка имеется, просто говорите, что вот такой цвет или выбрали из образцов, и вам этой плиткой мы обложим. Все будет смотреться так, как вам хочется. Что еще здесь мы видим в выступной так скажем, зоне, это электрический щиток где у нас э, все стоят выключатели рубильники чтобы можно было отключать отдельно зоны мокрые холодные то есть все блоки здесь так здесь еще включатель это улицу мы включаем идем в парилку посмотрим что там стекло матовое, специально чтобы не видеть так скажем ну, по желанию можно прозрачное ставить но как правило люди стараются тоже Зону парения закрыть, чтобы ну, не было видно, что там происходит Так, включаем свет, свет там загорелся Здесь у нас парильное помещение Отделка вагонкой кедра Полки также кедровые Два полка, один длинный для парения Второй, так скажем, посидеть Или для приборов банщик, кто будет парить на месте Сделано окно для, так скажем, свежего воздуха, когда тебя пропарили, можно открыть форточку и уже подышать. Потолок отделан можжевеловыми спилами, подсвечен светодиодной лентой. Лента выдерживает выше 100 градусов, то есть для парильного помещения более чем достаточно. Сделан специально такой так скажем романтический свет потому что в парилке как правило свет сильно яркий не нужен то есть он так дает возможность расслабиться посидеть отдохнуть полы проливные то есть здесь так скажем скат отдельно идет у нас парильного из душа отдельно а на полу что мы видим то есть это квадраты которые сделаны из так, лиственные доски то есть отдельно каждый квадрат можно вытащить убрать здесь видно как устроен слив пол двухскатный со скатами в желоб желоб также идет под скатом уходит к стенке парильного помещения снизу выведен сотый диаметр то есть под любую водосточную трубу можно подсоединить и уже ввести в септик так, вот так это все выглядит. Подведена холодная вода, чтобы была в полилке. Горячую мы получаем от печки. В углу что у нас? В углу у нас сделана вытяжка. сделано по принципу басты это вытягивать снизу, то есть есть выход под под полком и есть сверху выход. Это уже, так скажем, на момент, когда уходишь из парного, чтобы влагу так скажем с верхних точек забирала открываете основной клапан и все и он начинает уже в основную влагу с бани для просушки так скажем парильного помещения открываешь верхний клапан форточка то что грил для свежего воздуха печь стоит с запасом порядка 15 киловатт мощности то есть чтобы тоже не перетапливать так скажем отделать запасом печь можно выбрать также на любой вкус для клиента кому какая нравится в этой комплектации поставили печки 15 кВт есть бак под горячую воду снаружи мы получаем пожаробезопасную так скажем отделка с продухами, с проветривыми пазарами чтобы у нас стены не грелись вагонка не не нагревалась то есть везде зазоры все соблюдено так также пожаробезопасный узел здесь в потолке Собрано через с применением сэндвича то есть сначала однослойная труба в потолок выходим сэндвичем и также завершаем весь дымоход также сэндвича здесь мы видим кран с горячей водой соответственно сюда надо по-хорошему поставить ведерко, где запариваются веники. Вода скипела, открыли кран, набрали воды, запарили веники. Сделали небольшой обзор вот этой бани. Кому интересно, в комментариях в описании будет номер телефона, связь, сайт. Обращайтесь, То есть сделаем под любой размер, под любые, под любые желания. Все, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.